Блюдо из рыбы, рыба под маринадом с морковью и луком. Любите ли вы рыбу так, как люблю ее я? Я предпочитаю рыбное блюдо за неповторимый вкус и, конечно, за невероятную пользу. Всем известен факт, что рыба очень полезный продукт и, добавляя ее в свой рацион, вы делаете важный шаг на пути к здоровью и долголетию. Многие привыкли готовить рыбу, как второе горячее блюдо, но сегодня я хочу предложить вашему вниманию простой рецепт холодной закуски рыбы под маринадом с морковью и луком. Итак, готовим. Ингредиенты. 3,00 грамм филе рыбы. 2 головки репчатого лука. 2 морковки. 2 столовых ложки растительного масла. 2 столовых ложки томатной пасты. 2 столовых ложки уксуса. 1 столовых ложки муки. 1 столовых ложки морской соли. 5 горошин черного перца. 2 лавровых листа. Щепотка сахарного песка. Этапы приготовления. Фили рыбы разрезать на небольшие кусочки, обвалить их в муке и обжарить. Я делала более диетический вариант. Рыбное филе отварила с добавлением соли. Затем охладить. Отваренные филе рыбы разобрать вилкой на небольшие кусочки. Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. Лук и морковь переложить в небольшую кастрюлю или посуду для тушения. Добавить лавровый лист, черный перец. Немного воды и поставить тушиться на 15 минут. Добавить сахарный песок, соль, томатную пасту, воду, при необходимости. Перемешать и поставить тушиться еще на 7 минут. Укроп мелко нарезать. В тушеные овощи добавить уксус. Перемешать. Добавить в готовый маринад из моркови и лука кусочки рыбы, укроп. Накрыть крышкой и при слабом кипении томить еще 10 минут. Охладить. Подают рыбу под маринадом с морковью и луком. Охлажденный, украсив цветочкой зелени. Приятного аппетита! Кушайте с удовольствием!